Всем русский мир и слава России! Это все Волотраченко и проект Форпост «Около войны». Не секрет, что в рядах русской армии воюют добровольцы из других стран. Среди них довольно много бойцов из Сербии. Находясь в гостях у батальона Судоплатова, я познакомился с одним из таких добровольцев. Что привело его в зону СВО? Какое наказание за это грозит на родине в Сербии? И как он оценивает перспективы развития русско-украинского конфликта, узнаете в этом выпуске. Мы встретили а, в батальоне Судоплатова добровольца из Сербии. Представься, пожалуйста. Трибал, а что сподвигло тебя приехать добровольцем в Россию, в батальон Судоплатова? Он как православный человек и как большой русофил, конечно, видит страдания русского народа, видит несправедливость и хочет помочь русским братьям в нашей справедливой борьбе за наши исконные русские земли, за наш народ, за нашу правду, за православную христианскую веру. Почему именно батальон Судоплатова? За что? Конкретно батальон Судоплатова. Он здесь, потому что он знает меня, знает людей из международного движения Русско-славянское объединение и Возрождение, и поэтому он приехал по моему приглашению в батальон Судоплатова. А? Трибал, скажи, пожалуйста, а у тебя был какой-то до этого опыт военной службы, либо боевых конфликтов? Он питает тебе. Ты негде ратовал, или, можно, служил негде в войску. Ну, воевал, когда был конфликт на территории косовой метохи угу. Трибал, скажи, а по закону Сербии... Вот э, тех людей, которые уезжают э, воевать сейчас э, на стороне России, э, не, не будут преследовать. Э, он питает э, по закону Сербии люди, кои ратуют за руси добровольцы сербские, будут они иметь проблемы, когда врататься. Как на то глядит сербская влада на ваш став, что вы кренули помочь русским братьям? Он говорит, да, конечно, по их закону их ждут проблемы, если они вернутся, если понятно, станет известно, ну, кто они, и их спецслужбы, их полиция об этом узнает, конечно, они будут иметь проблемы, так как законодательство Сербии не разрешает им участвовать. В военном конфликте даже на стороне России. Но, тем не менее, он говорит, что он, как и другие сербские добровольцы, они готовы идти на этот риск. И, тем не менее, все равно участвуют, потому что очень хотят помочь русским братьям. Правильно ли я понимаю, что их ожидает статья за наемничество? И сколько лет дают за вот то, что вы сейчас как бы поехали сюда добровольцами? Ну, чем тебе это грозит? Он питает. Добрый ли он разумел? что э, то, что вас чекает там по закону, то закон ⁇ за то, что э, не дозволяет вам быть плаченниками Кауруси, так углядывает сербский закон. И он питает, что вас там чекает, 10 года, 5 года, некий млекоказна, затвор. Э, а вот ты знаешь, можешь ли от прилики кажешь, э, что там чекает вас? Он говорит, что сербское законодательство, в общем-то, не обращает внимания, когда сербы участвуют в войне конфликта где-то в других местах, но именно когда они, сербы, едут воевать на стороне России, то именно вот это вызывает как бы, особое пристальное внимание и именно в данном случае сербское законодательство внимательно следит, чтобы этого не происходило и он говорит, что раньше люди, которые участвовали в вооруженных конфликтах на стороне России в 2014 15 на Донбассе они все получили по два года условно а что будет сейчас, он говорит, я не знаю, но законодательство стало более строгим в Сербии. И как оно будет, неизвестно. Вот. Но ну, было так. И он еще говорит, что ну, судите сами, что в других странах, например, ну, он раньше мне говорил, например, во французском легионе, нет проблем, можно ехать служить или где-то еще. А, например, принимать участие на стороне России, вот сербское законодательство, это дело очень внимательно отслеживает. Вот делайте выводы сами, это его такой посыл. После окончания службы в батальоне, ты собираешься возвращаться в Сербию? После того, как ты вот завершишь свой путь заедно с батальоном, службу батальона, ты планируешь врататься у кучу в Сербию? Он говорит, да, конечно, его там ждет его семья, и кроме этого он, конечно, говорит, что его еще ждет борьба за освобождение Сербии, и Сербия сейчас оккупирована теми же врагами, которые оккупировали Малороссию, Новороссию, ну то есть бывшую Украину, так скажем, то есть те же враги, западная оккупация, глобалисты, он об этом думает. Друзья!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 Чисто русско-украинский, или это глобальный конфликт, и остановится ли он здесь, или он перерастет во что-то большее. Как ты мыслишь, что это сукоп, то Irat, и d между Русь и Украиной, то само конфликт между Россией и Украиной, или то некий более глобальный конфликт э, с некими более глобальными и игроками. И как вы мысли, что сукоп, то и рад, бич самый ту, или он крайне дали у некий третий светский рад и некий глобальную катастрофу глобальный рад, глобальный сукоп. Так, какой твой став, как ты глядешь на то? Он, он говорит, что, конечно, это глобальный конфликт, не только конфликт между Россией и Украиной. И фактически глобалистские силы они финансировали, вооружали Украину, использовали негативные настроения на Украине, поддерживали их и все это направляли против России. И он считает, что, конечно же, это глобальный конфликт, и все идет к тому, что он вырастет, перерастет в какое-то глобальное противостояние в Третью мировую или что-то типа того. Чем закончится этот конфликт? Чем закончится эта большая глобальная война, вот на твой взгляд? Как ты мыслишь, как -то завершится той глобальный сукуп, той великий, скажем, -то Третий светский рад или некий глобальный сукоп какой бичьего завершение? завершения как ты мыслишь зато можно не переводить он говорит что победа и Божья поддержка и на стороне правда, а правда на стороне России, поэтому, конечно, победа будет на стороне России. Ну, я думаю, вообще много можно было не переводить, как ты заметил, как заметили, я думаю. Ну, лучше перевести, потом зрители. Что... Не все, не все понятно, как бы но, не все понятно, понятно, но да. суть понятна, поэтому, в общем-то, это лишний раз подтверждает, к чему я это говорю, потому что лишний раз подтверждает, что это наши братья, и мы друг друга понимаем, в общем-то, и без переводчика. Вопрос к зрителям. Понимаете ли вы без переводчика, без помощи Андрея, то, что говорит Трибал? Если вы понимаете или не понимаете, пишите э, об этом в комментариях. Трибал, спасибо большое за интервью, и спасибо большое тебе за поддержку русского народа в этом конфликте. Он говорит, тебе хвала пуна тебе за интервью и за то, что ты дошел поддержать русский народ у этом конфликту, у этом рату с Украиной. Слава России! Слава России! Слава и Сербии! Слава Сербии! С Богом!